Всем привет! А привет, папуль! Да, мы поехали, забрали, мы давно заказывали Багдаши велосипед И мы поехали, его как раз сейчас забрали Сейчас будет сюрприз Это у нас общий сюрприз такой Долго мы его ждали, мы его ждали больше двух недель, пока нам его привезут Вот сегодня нам позвонили, сообщили, что можно забирать забрали нам его, такой вот красавец Сейчас Багдасчик обрадуется, будет у нас сюрприз такой. Ему классно сейчас. Лють, подбежим, покажу. Пап, поставь, давай покажу. Я его покажу. Грязно, но ну, хорошо. Мы решили пока научиться кататься. Мы его не будем брать так узкороснуть Богдаша. Пока так Багдаша, вот мы приехали уже домой. Сюрприз, подождите. Я На вот видео. так вот сниму. Ага, ага, ага, ага. Ну, Открывать? открывай да. глаза. ю -ху! Велик! Велик! Да. Но Давай. это велик уже взрослый. Ты видишь, колес нет дополнительных. Уже будешь Должишь учиться, учиться держать. А как убивать? Ну, это убрать это сначала убрать надо, да. Надо так, на нем сидеть. Ну, да, подставку. Надо подставку убрать. Наверх. Подашь. тебе нравится? Да. Понравился подарок, да? Здорово, да? Нет! Нет! И тебе понравился? Нет. Да! Видишь, у Багдаши какой классный теперь велосипед. Да? Нет! Богдаша! Да. В тот день мы не смогли покататься. Вот мы сегодня вышли. Сегодня солнечный денек. Угу. Вышли, будем... Катать! Испытывать наш велосипед. Угу. Да? Тебе нравится велосипед? Да! Да? Понравился? Классный? Да. да. Нам тоже с папой очень понравился. Такой вот он классный. Да? А ну, давай! Покажи нам мастер-класс. Давай, давай, давай! у у, -у Ой-ой, я не успеваю. Ну все, покатались, испробовали. Тебе понравилось? Да. Классно, правда? Да. Ну все. Все, пока-пока. Пока. Ставь лайк, подпишись на мой канал, поддай лайк. Жми колокольчик. Пока. Пока.